Если вы еще сомневаетесь в реальности заработка с помощью личного мобильного приложения, посмотрите на эти реальные, живые деньги, которые я обналичил после выплаты, произведенной при вас. И вы сможете также. Вам всего лишь необходимо скачать мое подробное видео руководство по созданию прибыльных мобильных приложений, которое находится в конце данной страницы. А если вдруг у вас что-то не будет получаться, вы всегда сможете обратиться ко мне за помощью.